Всем привет! Сейчас быстренько сниму. Просто интересная находка. Вот ась, э, кукла Артикасти. Я это называю срез по клипам. Когда берешь... Вот несколько клипов. Вот тот же сюжет. И кровью написано А. Бигрин Хонда. Вот Анна Седакова. Опять-таки надо выключить звук. Сейчас, сейчас... Ай-яй-яй, вот оно. Да, тоже заглядывает. Здесь сперва мужское лицо через щель, а потом по бокам женское. Только зрители моего канала будут знать, точнее уже знают примерно, как переводятся некоторые символы из этого клипа. Песня старая. В общем, такая тема. Красная машины там не было. Но сейчас другой клип. Итак, все-таки по порядку. Анна Седакова, что я хотела показать? Тут у нее три образа. Вот зеленые и зеленые. И вы видите по посылу этого клипа вот те соглашения, которые произошли год назад, они в силе. Это есть хорошая новость. Меня понимают только давние зрители, я это понимаю. Продолжает оставаться загадкой еще один символ. Вот это горизонтальная полоса. Вот это губы, лама, красная-синяя, горизонтальная светлая полоса, сердце. Вот набор, это еще не полный список загадочных символов, вот, которые перетекают и перетекают, что значит никто не знает. Только зрители моего канала знают, как это переводится. Три образа, у кого три генетики. Здесь металл, киборгизация. Здесь красное, черное, белое. Это, видимо, исконная генетика. Здесь события на Орионе. Да. Только зрители самого посещаемого в Ютубе канала знают немножко, на эту тему. Смотрите, здесь их сперва было по две, сейчас я покажу. А, да, здесь их этих две, этих две, этих три. Потом их будет еще больше. В клипе кукла Арти Касте то же самое. Вот одна девушка, у нее тут два лука, два костюма, и ее растиражировали. Я не знаю, что это значит. Это очередной символ. Ну вот он тут тут же такой же. Вы же еще обратите внимание, у вот этого платья плечо выделено. Леди, э, и даже прической. У Леди Гаги здесь еще выделено э, вот этот левый глаз и часть лица. Кто смотрел мои предыдущие разборы, вот их размножила. Вот, вот, вот. Здесь рукав, а здесь нету. То есть, только зрители моего канала обращают внимание на такие детали. И здесь их вообще очень много. Вот как и в том клипе, растиражировали. Здесь их три лука. Вот кто не смотрит мой канал, тот не поймет, что это сие такое. Она опустилась вот так на корточке, и сверху две палки простоголовые подумают, что палки, наверное, кого-то бьют. На самом деле так показана Y-хромосома. Смена пола. Ну, знаете, кому не надо, тому не надо, а значит, не надо знать. И здесь опять-таки про это. В одну щель заглядывает мужское лицо, потом заглядывает так, мужское лицо, потом заглядывает женское лицо. Потом их два, но тоже как бы заглядывать в щель. Два окошечки. Маленьких таких странных окошечки. Вообще по стилю, ну так, не туда, не сюда, да? Ну, что я еще обращаю внимание, пошарпанные стены. Вот вы видите этих великолепных таких роскошных женщин. Кружево тоже символ. У них все из ряда вон. И вдруг показывают эти обшарпанные стены. Тут прямо трещины, потёки, пятна. И такие странные окошечки. У нашей кошечки открытые окошечки. Можно не обращать внимания. В самом деле, зачем обращать внимание? Так-так... Закрывай, закрывает лицо, это может быть и накрою ему лицо дополнительный символ. И раскол 21 кого-то расколола. Это все вот в ее группе. История. Как подробнее переводить, не знаю. И это может быть в других мерностях и логиках, что мы это не поймем. Но помимо прочего, держится за голову, закрывает глаза. Огонь, взрыв. Это же где такое предсказывают. Я уже такой невротик. Я смотрю, вот вижу в клипе огонь. И думаю, что это что-то предсказывается. Не знаю, сюда ли взгляд ли, э, в, в упор э, и закрытый нос. Это свежий клип три дня назад. Не оставляй меня любимую. Мы эту песню прекрасно помним, сколько я лет. Наверное, столько, сколько в той группе. Так. И теперь, возможно, климатический клип. Лесерафим Ферлес. Качественная корейская группа. Я смотрю, вот как качество одной Леди Гаги помножит на их количество. Очень синхронно так танцуют. Все у них идеально. Этот фон уже был у Кэти Перри, помнится. Такие рыжеватые облака. Вот опять лестница. Пока думаем. Вот, вот копилка символов, пора записывать вообще. Тоже непонятно и тоже перетекает. Ой, люди, как это читается? Unless or less написанная, как бы кровью. Вот здесь цвет, как запекшаяся кровь. Черный костюм как траур. Считается, что черно-белые это символы определенной группы посвященных. У меня есть подозрение, что черно-белым видением отмечают какую-то тоже расу, у которой такое есть. Роскошные облака такие. И как же много этой лестницы. Это Лос-Анджелес или нет? Селин. Селена луна Да, у них тоже вот этот номер. Можно было бы, я не знаю, придраться, не придраться. То же самое. Повторение образов. Вот здесь и в данном случае в зеркале. Повторение, тиражирование. Что это? Но в одном из предыдущих клипов это было связано с куклой и с роботами. Вот таким черно-белым видением, мне кажется, показывают какую-то космическую расу. С кем-то выходят по связи. Не знаю, придираться ли. Черный фон, черные ногти, черный смартфон, как в черной рамке. Ну, понимаете, на что я намекаю. Уже не знаю, что. О, только, только хотела сказать. Странно, что нету сердца. Вот, пожалуйста. В смартфоне. Там еще был кулончик. Сердце. Ой, этот символ, это уже третий клип, где мы находим такой символ. Подвешенная машина. Они могут уезжать. На самом деле, вот так среди облаков замысловато, там, где облака, похожие на машины. Попытка уезжать. Да-да, обязательная красная машина. Черно-белая клетка, вы знаете, вот здесь и здесь дублирована. В двух костюмах. И руки его на всех, и руки всех на нем. Может быть, это тот символ и так обозначают попросту действительно политическую силу. Ну, по политику. Или тут что-то еще. Да и, и, и его руки на всех и руки всех на него не знаю, как вам, мне похоже может это а, соотносится именно к Африке а теперь смотрите, дождик золотой вот ради этого снимаю сейчас корона, где у нас королевство, соединенное королевство пол не совсем он шахматный но черно-белый, все-таки как у иллюминатов а королевство, они все в черном, это траур. Сколько этому клипу возраста? А, девять месяцев назад. А 9 месяцев назад это уже произошло. Ну вот вы видите, насколько сбывается. Вот кулон в виде сердца. Короче, траурные черные одежды и королевство. Та новость уже была, вот из-за чего я еще снимаю клип, били кулаком по полу. Били кулаком по полу, вот так они лежат и бьют. То есть толчки подземные 9 месяцев назад. Ну а как надо было бы догадаться, что это про Турцию? А может, это не про нее? Обязательное сердце. Парни, кончайте сопли, нас ждет вторая серия. Тут фейверки, она подпрыгивает и как бы летит. Я не знаю, что это, по-моему, это то, что еще не сбылось. Фейверки. Вот она летит. Здесь это может быть предсказание вулкана, потому что толчки были. Ну, в целом, если так придираться, всегда на планете есть и вулкан, и какой-то периодический ураган. Так что... Что они показывают? При всем желании сказать, что это оно самое, это будет сложно сделать. Но здесь огонь именно из короны. Из короны сыпется огонь. Если это снова про королевство, то надо будет следить за новостями. Что то может быть такого плана. Были фейверки, толчки. В общем, такие вот танцы. Обратите внимание, у них глаза светлые. То есть там девочек отбирают с такой генетикой. Вот здесь коричневые, ну желтоватые, то есть не черные. Хотя, в принципе, у азиатов у них темные глаза. На 50 секунде будет полностью черный кадр. Полностью черный. И перед нами э, вот катастрофа. Да, они что-то предсказывают. Это именно какую, ну, что-то разгромится. Есть ограда, есть такой античный стиль. Огонь. Огонь, корона и вот-вот-вот разбитый гипс, обломки. Мне кажется, это то, что еще не сбылось, но клипу 9 месяцев. Может, уже где-то что-то и произошло. Вот такие были страшилки на ночь. Пишите комментарии. Только, пожалуйста, не ругайтесь. Не ругайтесь. Мы примерно поняли, как происходят события. Немножечко нащупали, да? И теперь тихо, чтобы не привлекать внимание, надо глубже копать в тему экономики. И тогда лучше получится понимать и предугадывать, что где происходит. Ни в коем случае не ругаться. Все дело в деньгах. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.